Привет, друзья! Вот и настал момент подвести итоги розыгрыша сборника русских народных песен для Балалайки. Спасибо всем за комментарии, за лайки Балалайки и за просмотры. Большое вам спасибо! Ну а сегодня, в День Учителя, я поздравляю всех своих коллег, учителей, педагогов с этим профессиональным праздником. Будьте здоровы, будьте крепки духом. Самое главное, чтобы ваша профессия, ваше призвание приносило вам Радость, успех Так, ну поехали Для начала, конечно же Давайте я зачитаю э, Содержание В этом сборнике есть Ах ты степ широкая, вдоль по улице метелиц метет Дорогой длинную, калинка Комаринская, комаринская сложная Коробейники, краковяк, новоржевка Найкраш такой Ой мороз, мороз, светит месяц Сумецкая, тустеп, Уральская, плясовая, частушки разных видов и чер... а, черный ворон и яблочко. Вот такой сборник обширный, который мы сегодня разыграем. На сегодняшний момент самый большой комментарий, самая большая цифра в комментариях это у нас 105. Не знаю, было ли 104. Ну, тут уже как обычно цифры пошли в разнобой. Пишут цифры на бум чаще. Ну, пускай и так будет. 105, так 105. Заходим вот 35 тут есть 74 25 ну в общем разные цифры заходим в случайное число поставил я уже 105 здесь да? и собственно говоря приступаем к розыгрышу нажимаем случайное число 3 как раз наше число вы посмотрите троечка до да? три угла три струны замечательное число получилось Итак, так идем самый-самый низ кто у нас написал комментарий номер 3? Сборник 3. Иваан Иванов. Дорогой Иван Иванов. Пиши мне на почту или в личку, куда удобно получишь сборник. Поздравляю. Поздравляем нашего победителя. Как обычно, бурные аплодисменты. Спасибо всем за участие в розыгрыше. Конечно же, я буду чаще проводить розыгрыши. Ваши идеи по поводу розыгрышей, конечно же, принимаются, рассматриваются. Вот. Все, кто хочет позаниматься со мной лично по видеосвязи, тоже пишите. Конечно же, кому нужны балалайки, кто присмотрел себе балалайку, тоже пишите, присылайте фотографии, оценим, посмотрим, что за инструменты вы выбрали. Ну и не забывайте про наш интернет-ансамбль. Кто уже готов, чувствует свои силы, Пишите, что вы хотите уже участие принять. Ну а на сегодня пока все. Ждите в следующих выпусков. До скорых встреч. Пока.